Глава 6. Закон притяжения – самый могущественный закон Вселенной. Каждая мысль обладает вибрационной природой. Каждая мысль излучает сигнал и притягивает обратно точно такой же. Мы называем этот процесс «законом притяжения». Закон притяжения гласит «подобное притягивает подобное». Таким образом, вы можете представить себе закон притяжения в виде вселенского управляющего, следящего за тем, чтобы похожие мысли находили друг друга. Вам станет понятно действие этого принципа, если вы включите радиоприемник и начнете осторожно крутить ручку, пытаясь поймать нужный сигнал. Вы ведь не ждете, что музыка, которую передают на частоте 101 фм, вдруг зазвучит, когда ваш приемник настроен на волну 98,6 FM. Понятно, что радиочастоты должны совпадать, и закон притяжения согласен с этим. Итак, поскольку в течение всей жизни вы одну за другой запускаете в космос вибрационные ракеты собственных желаний, то просто необходимо найти способ находиться с ними в постоянной вибрационной гармонии. На что вы направляете внимание? Все, на что вы направляете внимание, рождает вибрацию, тождественную вашему запросу который, в свою очередь, тождественен в вашей точке притяжения. Если у вас есть желание, которое пока еще не исполнилось, то достаточно будет просто обратить на него свое внимание, и тогда, согласно закону притяжения, вы пошлете нужную вибрацию и получите то, чего хотели. Однако, если вы станете страдать от отсутствия желаемого, то закон притяжения продолжит подбирать соответствующую вибрацию «не имею», а вам останется только кусать локти. Таков закон. Как узнать, что именно я притягиваю? Ключ для воплощения желаний в жизнь — это достижение вибрационной гармонии с ними. Самый легкий путь для достижения гармонии вибраций – просто представить себе, что вы уже получили желаемое. Притворитесь, будто вы уже имеете все, чего хотели, ощутите от этого радость и удовлетворение. Постоянно практикуясь в подобных мыслях и посылая нужную вибрацию, вы в конце концов окажетесь в нужное время и в нужном месте, чтобы впустить желаемые в жизнь. Поэтому, обращая внимание на то, о чем вы думаете и что чувствуете, вы легко сможете определить, на чем концентрируетесь. На желаемом или на его отсутствии. Когда ваши мысли находятся в вибрационном соответствии с желанием, вы чувствуете себя прекрасно, ваши эмоции, удовольствие, радостные ожидания и стремление вперед. Но если вы завязнете в мыслях о неудачах, потерях, невезениях и так далее, то вас ожидают пессимизм, беспокойство, неудовлетворенность, злость, неуверенность, вплоть до депрессии. Словом, если вы начнете осознанно следить за своими эмоциями, то всегда поймете, как обращаться с доступной вам частью процесса созидания? И уже не станете задаваться вопросом, почему в жизни иногда все идет шиворот на выворот. Ваши чувства – самый лучший провожатый, и следуя за ними, вы сумеете прийти к исполнению любых желаний. Вы получите все, о чем думаете, хотите этого или нет. Согласно могущественному всеобщему закону притяжения, вы притягиваете сущность того, о чем думаете больше всего. Таким образом, если вы часто думаете о том, чего хотите, то это обязательно отразится на вашей жизни. С другой стороны, если вы предпочитаете думать о том, что вам неприятно, то именно это и рискуете в результате получить. О чем бы вы ни думали – это можно назвать своего рода планированием грядущих событий. Испытывая чувство благодарности, вы планируете. Когда вы беспокоитесь, тоже планируете. Беспокоясь, вы используете свое воображение для создания нежелательных для вас событий. Любая мысль, идея или вещь, любая сущность — это вибрация. Поэтому, когда вы фокусируете внимание на чем-либо, пусть даже на очень короткое время, вибрация вашей сущности начинает отражать вибрацию того, на чем вы концентрируетесь. Чем дольше вы думаете, тем более исходными становятся эти вибрации. Чем больше они похожи, тем сильнее притягиваются друг к другу. Подобная тенденция будет усиливаться до тех пор, пока вы не предложите какую-либо другую вибрацию. Когда это произойдет, вы сами привлечете в свою жизнь вещи, соответствующие данной вибрации. Если вам знаком закон притяжения, вас уже не удивит ни одно событие в жизни поскольку вы понимаете, что любое из них, даже самое незначительное, является следствием ваших собственных мыслей. Ничто никогда не происходит без вашего мысленного на то разрешения. Поскольку для великого и могущественного закона притяжения не существует исключений, то вы без труда постигнете его основную суть». Однажды вы поймете, что всегда получаете именно то, о чем думаете. Когда это произойдет, когда вы осознаете, как важно быть внимательным к своим мыслям, то встанете на путь абсолютного контроля всех событий, происходящих в жизни. Насколько велики ваши вибрационные несоответствия? Приведем несколько примеров. Существует огромное вибрационное несоответствие между тем, каков ваш партнер на самом деле, и тем, каким бы вам хотелось его видеть. И подобные мысли, без всяких исключений, обязательно отражаются на ваших взаимоотношениях. Вполне возможно, что вы делаете это неосознанно, но тем не менее вы в буквальном смысле надумываете собственные отношения с партнером. Желание улучшить свое финансовое положение – наткнется на непреодолимое препятствие в виде зависти, которую вы испытываете по отношению к более удачливому соседу, поскольку вибрация желания и вибрация зависти прямо противоположны друг другу. Понимание своей вибрационной природы даст вам возможность легко и осознанно творить собственную реальность. И обязательно наступит время, когда с помощью практики вы обнаружите, что все мечты и желания легко воплотить в реальность, словно не существует никаких препятствий между вами и тем, кем вы хотели бы быть, что бы хотели иметь и чем заниматься. Вы – сгусток вибрационной энергии. Вы – сознание. Вы – энергия. Вы — вибрация. Вы — электричество. Вы — источник. Вы — творец. Вы — вершина мысли. Вы являетесь самым необычным, самым активным накопителем и утилизатором энергии, которая творит миры и существует повсюду в этой вечной, бескрайней, постоянно развивающейся вселенной. Вы творческий гений, находящийся на вершине данной пространственно-временной реальности, и ваше предназначение в этом мире — двигаться в мыслях все дальше и дальше от исходных позиций. Даже если все вышесказанное покажется на первый взгляд более чем странным, в дальнейшем это поможет вам осознать себя как вибрационную сущность. Это осознание является абсолютно необходимым, поскольку как Вселенная, в которой вы обитаете, так и управляющие ею законы основаны на вибрации. Однажды вы сознательно придете к согласию с космическими законами, и вашей главной победой станет постижение основной сути вещей. Тогда на смену тайным и загадкам придут ясность и понимание. Сомнения и страхи останутся в прошлом, а вместо них в душе поселятся знания и убежденность, неопределенность сменится уверенностью, и радость снова станет основой вашего существования. Когда ваши желания и надежды – находятся в вибрационном соответствии. Подобное притягивает подобное, поэтому вибрация вашей сущности должна соответствовать вибрации желания, для того чтобы быть наиболее полно воспринятой вами. Не стоит мечтать об исполнении желания, если по большей части фокусировать свое внимание на отсутствии желаемого, а не на его получении. Трудно себе представить более нисходные по своему значению вибрации, чем вибрационная частота отсутствия и вибрационная частота обладания. Другими словами, если вы действительно хотите добиться желаемого, то желание и убеждения обязательно должны находиться в вибрационном соответствии. Только тогда желание может исполниться. Бросим беглый взгляд на следующую картину. Вы обладаете некоторым жизненным опытом, побуждающим вас сознательно или бессознательно определять собственные предпочтения. Когда это происходит, источник, который слышит и любит вас, немедленно отвечает на посланный вами вибрационный электронный импульс. В данном случае уже не имеет значения, делали ли вы этот запрос осознанно, обликая его в словесную форму или посылали мысленно. Таким образом, неважно, как именно вы обращаетесь к источнику, используете ли вы для этого слова, или желание случайно возникает в голове в виде смутного ощущения, в любом случае запрос будет услышан, и вы обязательно получите на него ответ. Так происходит всегда. Для этого правила не существует исключений. Когда вы просите, то всегда получаете ответ. Все сущее черпает силы в вашем существовании. Жизненные впечатления постоянно вызывают все новые и новые желания, рождающиеся в глубине вашего «я». И благодаря тому, что Источник слышит и немедленно отвечает на любое из них, Вселенная в самом сердце, в котором мы находимся, начинает расширяться. И как же это прекрасно! На протяжении всего существования вашей пространственно-временной реальности, среди великого множества культурных преобразований, в потоке постоянно изменяющихся суждений, вы, люди, формируете свои взгляды, и это продолжается из поколения в поколение. Честно говоря, проследить все те мысли, желания, решения идеи, которые явились конечным результатом этого процесса, попросту невозможно. Но мы очень хотим, чтобы вы поняли, неважно, вследствие чего сформировались ваши взгляды, это должно было произойти. Вы существуете, мыслите, чувствуете, вы просите и получаете ответ. Все сущее развивается благодаря тому, что вы живете и мыслите. Таким образом, важность вашего существования даже не ставится под сомнение – по крайней мере нами мы прекрасно осознаем вашу огромную ценность вы нужны этой вселенной это также не вызывает сомнений мы знаем что вы полностью заслуживаете право обладать энергией способной творить миры и использовать ее для исполнения всех своих желаний вы все обладаете ею но большинство людей по многим причинам продолжают оставаться в стороне от Источника, способного подарить то, о чем вы просите. Откройте для себя искусство принятия собственного блага. Мы хотим, чтобы вы вспомнили про врожденную способность впускать в себя благо Вселенной и позволили ему свободным потоком наполнять вашу жизнь. Мы называем эту способность «искусством принятия» The Art of Allowing Искусство принятия — это привлечение в жизнь собственного блага, которое заполнит собой каждую частицу вашей сущности. Оно продолжит свое течение, пока вы существуете. Искусство принятия — это умение не сопротивляться собственному благу, которого вы так заслуживаете. Благо — это ваша природа, ваше удивительное наследство, ваш источник и ваша истинная сущность. Мы не станем организовывать специальные курсы для подготовки вас к восприятию и пониманию всего написанного здесь. Книга была создана нами для того, чтобы вы учились осознавать собственную значимость прямо с этой минуты. И вы полностью готовы к восприятию этой информации так же, как и информация готова быть усвоена вами.